Телекоммуникационная компания Теле2 ведет деятельность в нашей стране с 2003 года и охватывает 66 субъектов России. 22 октября 2015 года стартовали продажи «Теле-2» в Москве и Московской области. Для этого мобильным оператором была создана дилерская сеть, включающая брендированные торговые стойки, как один из каналов подключения абонентов. На долю BTL агентства «Хорошие люди» выпала организация работы брендированных торговых стоек в 450 супермаркетах пятерочка Московского региона. Агентство разделило адресную программу на 9 территорий. На каждой территории в среднем около 50 стоек, функционирующих 7 дней в неделю, 12 часов в день. На каждой стойке посменно работают не менее двух продавцов-консультантов. Для контроля за проектом агентство создало мобильное приложение, позволяющее в режиме онлайн видеть статус выхода продавцов на работу и статус каждой сим-карты, полученной от заказчика и переданной в точку продаж. Для коммуникации с продавцами были созданы территориальные и общие чаты в мессенджере Telegram. Для реализации проекта была сформирована сложная и эффективная управленческая структура. Во главе проекта директор по работе с клиентами. В его подчинении руководитель отдела персонала со своей командой из семи HR-менеджеров, инспектора отдела кадров и тренера. Они обеспечивают первоначальный подбор и беспрерывную ротацию персонала в ходе проекта. Для обеспечения бесперебойного снабжения продавцов сим-картами формой, POS-материалами и стойками в проекте задействованы менеджер склада и кладовщик. Для контроля за правильностью заключения договоров с абонентами работают 4 контролера сбора контрактов и 10 операторов ввода данных. Онлайн-систему контроля персонала обслуживает менеджер поддержки, который осуществляет надзор за корректностью работы системы и взаимодействует с программистами. Анализом качества проданных контрактов занимается аналитик. Он контролирует такие ключевые показатели, как процент активаций, средний размер первых пополнений и средний трафик абонентов в месяц. На основе этих статистических данных руководитель отдела продаж проекта принимает решение об эффективности конкретных продавцов, супервайзеров и менеджеров. Отдел продаж – самая крупная часть проекта. Руководителю отдела продаж подчиняются три территориальных менеджера, которые руководят 18 супервайзерами, осуществляющими контроль за работой 900 продавцов. Заработная плата всех сотрудников отдела продаж складывается из фиксированного оклада и бонуса за выполнение плана продаж. Выплата фиксированной части зарплаты происходит еженедельно, бонусной части – ежемесячно. Продавцы на проекте имеют возможность карьерного роста. Продавец. Старший продавец. Продавец-мастер. Торговый представитель. С каждым новым грейдом оклады бонусы увеличиваются. Одновременно с этим растет функционал и ответственность. Агентство трепетно относится к лояльности и вовлеченности полевого персонала проекта, ведь только мотивированный сотрудник может обеспечивать высокие показатели продаж. По итогам внеочередного опроса продавцов, проведенного в апреле 2016 года, 91% сотрудников довольны работой и отношением супервайзеров к ним. Результаты проведения акций говорят сами за себя. С начала сотрудничества компания «Хорошие люди» подключила 230 тысяч абонентов к оператору «Теле2» и продолжает улучшать результаты продаж. Доля компании «Хорошие люди» в общем объеме продаж в столичном регионе составляет 14% и постоянно возрастает. БиТель агентства «Хорошие люди» способно справиться с любыми самыми амбициозными задачами. «Хорошие люди» – все на своих местах.